Я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу. Специальный государственный фонд... Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.